Это трансформация. Что это за замечательный этап? Это когда а, к этой структуре добавляется параметр времени. Все течет, все меняется. Второй, так ждал этого дня. Он говорил, что когда ты придешь, все переменится. Мы перестанем прятаться и бояться. Например, начало тренинга, все очень расслаблено. Вот вы заняты первым и вторым, реально. Еще никто не требует баланса вложений. Потом у вас начинается задание. И уже от каждого элемента группы требуется свое усилие. Но идет время. И есть какие-то сроки, сроки, которые вы ставите по отношению к какому-то делу. То ли вы организовываете семейный праздник, то ли вы готовитесь к какому-то торжеству, то ли вы защищаете какой-то проект, то ли вам нужно сделать танец. Какая разница? У каждой системы, у каждой группы есть своя задача. Она только поэтому и собирается вместе. Как только задача выполнена, либо группе поручают следующее, либо она исчезает, потому что она больше не нужна, больше нечего в этом рожать. Идет время, и очень важно учитывать вот этот пункт. Вы как лидер должны следить за трансформацией. Как вложений, так и отношений, так и отдельных людей и прочее. Вы можете допускать изменения. Ну, например, в процессе вот этих трех пунктов общего взаимодействия один человек говорят так, как он раскрылся! Понимаете, да? Сидел Сидним несколько дней, да. серая мышка, ничего не говорила, но идут же процессы на тренинге. Бабах, было переживание, и у нее глаза горят, она нам уже идеи кидает. Если у вас проблема с пунктом трансформации, то есть с принятием того, что все течет, все меняется, в том числе и другие люди, то вы начинаете на этот пробудившийся элемент наклеивать клише, то, которое вы выдали ему здесь и здесь. Так, это все равно серая, она ничего не может. Так, помалкивай, ты ничего не соображаешь. Она не соображала три дня назад. Понимаете? За три дня тренинга прошло очень много реального времени. Одна повзрослела. Другая а, повеселела, третья стала энергетичной, четвертый ожил, а, пятый о, это, пробился в сферу идей и уже может что-то такое высказать интересное. Но если вы как лидер не можете принять это изменение, вы обречены. Да это заговор. Вы просто опасны для общества. Арест чем тупиться? И кому я это говорю? Вы остановите, как ни странно, процесс той самой волны, потому что кроме того, что вы создаете структуру, это структура еще для энергии. Сам процесс создания этой структуры начинает менять эту структуру наилучшим образом для проявления этой энергии. То есть мы как люди Реально не можем просчитать все. Это, это страшное самомнение. Вы должны допустить тот факт, что люди изменятся. Трансформация с учетом времени дает вам возможность как раз интегрировать и, и сложить структуру более идеальным способом, вот это вот, которое мы сделали чем она предполагала с вами изначально. Грубо говоря, вам нужно разрешить Богу вам помочь. Вот кто верит, то есть вы должны впустить в этот процесс дополнительную сверхсилу. И вам не надо для этого воздавать молитвы. Вам надо просто потихонечку убрать свое «я» и потихонечку оторвать от всего происходящего клише своих представлений. И разрешить этому развернуться по-другому, чуть-чуть проявиться. И многие специалисты, которые эм, работают с людьми, говорят, что вот у них проблемы с группами и так далее, группа куда-то не идет, не приходит. У них есть проблема именно с этим. Они не могут допустить, что этот человек, который три дня назад был таким, стал уже другим и проявляет совершенно другие качества. Но вы можете. И, допустим, трансформация прошла. И дальше, последний пункт.